Приходите к нам на открытые мастер-классы, где мы вам покажем и расскажем, что такое астрологическая карта. Итак, дорогие друзья, если вы хотите получить приглашение от нас на открытые занятия, на открытые уроки, то а, сейчас появится ссылка, наверное, вот здесь, я так думаю, появится ссылка на это видео, и вы сможете перейти и оставить свои контакты, а мы вас пригласим, обязательно пригласим к нам.